стрима или что-то типа этого предложил для вот этих существ, которых называли космонавтами. Ну, это излишне. вот Как-то не прилипает к ним. Поэтому вот предложил и буду продвигать, называть вот этих идиотов, служащих демонами бесом, которые избивают народ, женщин, детей, в общем, всех, кто попадает под их дубинки, те, которые бегают вот этой броне с намордниками в космических этих шлемах. Вот, предложил называть их дубинопитеками. Ну, потому что действительно с дубинами бегают, как буквально первобытные дикие какие-то существа. Так, теперь еще, значит, некоторые слова нашел, некоторые не нашел. Может быть, вы еще чего-то подскажете. Вот, нам Постоянно внедряют в язык, внедряли и продолжает внедрять всевозможную гадость в прямом смысле слова. Ну вспомните, как это было заявлено, план Ленинский, план Гойл-Ро. Электри электрификация всей страны, э, в общем коммунизм это есть э, советская власть плюс электрификация всей страны. Вот. А кто вот задумался над этим, из чего состоит вот это слово «электрификация». Вот. а очень оно напоминает слово дефикация да? надеюсь все знаете что такое процесс дефикации Ну, каждому приходится делать регулярно вот посему задумывайтесь какие слова нам втюхивает и давайте будем стараться уходить от самого такого ну совершенно нездравого. Вот. все абсолютно мы мгновенно не, не можем пока восстановить, потому что мы все-таки привыкли на советском языке говорить, вот, Но будем стараться не уходить куда-то в далекие дебри и в то же время стараться не употреблять такие слова, которые под собой по -про подразумевают процесс <coughs> какания, то есть исторгания из себя каловых масс, вот, вот представьте, вот это вот назывался главный проект страны, да? Исторгание каловых масс. Весело, блин. Весело. Вот так вот. И никто абсолютно не задумывался. Ну, дефикация, пруснефикация. Вот такие вот пироги. Так, значит, э, обратил внимание, э, наш Игорь э, регулярно тоже пишет э, вот это вот священное возглас это, да? Призыв вот этот, «Рот за мной, меч во мне». И я обратил внимание, что появился, э, под, появился на предыдущем, по-моему, стриме, э, ну, вроде бы относительно новый человек, да, вот. И под комментом Игоря «Рот за мной, меч во мне» написал, вот некий или некая «Мисс делис «Меч со мной». Значит, поясняй, что означает вот это вот высказывание, вот этот призыв. Рот за мной, меч во мне. Значит, поясняй для тех, у кого, может, пока еще не развито вот это видение, и нету этого понимания, что сие означает. Так вот, значит, меч наш, по сути, это наш позвоночник вот этот, ось наша. На что все в этом мире в материальном, все вот это тело держится на позвоночнике. Вот к нему к кости крепятся кости, э, кости, а все вот эти внутренние органы, если кто не знает они просто так бултыхаются они держатся за счет проекций наших тел и оболочек более навороченных вот. э, по секрету может быть какие-то хирурги вам рассказывают что это действительно так вот. но внутренние органы человека ни к чему реально не крепятся и это невозможно только вот связки какие-то мышцы вот они крепятся к э, всевозможным костям а все остальное к ости крепится. Вот это и есть, по сути, наш меч. Он же совмещается у мужчин э, с вот этим энергетическим потоком. Ну, точнее говоря, потоками. Ну, как минимум их два, восходящий и нисходящий. Это тоже как раз он и есть. В старых э, фильмах вам показывали, да, как правило. Ну, как правило, это все время извращенно показывали. Обычно доставал вот такой вот... Э, состоящий из неких таких костей меч, как правило, это доставал вот этот бессмертный персонаж, как он там назывался? А, ну да, в более свежем фильме это Завулон, а в древних, как они там назывались недавно, Тюняевна вспоминала его, Кощей. Кощей доставал меч, как правило, ну вот, это что-то специально, отсылка была, чтобы это было негативно воспринято, а по сути вот это наш, наша ось вот это и есть наш меч на коем все вот это держится вот. и мы энергию черпаем как раз из, из этой нашей оси посему э, нас никогда и никому не победить и к этой же ось к этому мечу упираясь в эти кости так сказать Отсюда вырастают вот эти вот крылья. Они же есть наши, два вот этих потока, уходящих в бесконечность. Наши предки. Мужская и э, женская ипостась. Наша матушка с батюшкой. И дальше пошли бабушки, дедушки. И дальше это уходит в бесконечность. Они же проявляются, когда человек видит себя в виде крылатого существа, в более многомерных структурах. Они же проявлены в виде огромных крыльев. Вот и чем... Этим...